Я и есть бокс. Я не чемпион, я не просто боец. Он выходит против бокса. Сегодня 24 часа мы проживем как легендарный человек, спортсмен, еще имя запечатано в Голливудской аллее славы. Один из самых известных в истории мирового бокса. ратор и филантроп, величайший Мухаммед Али. Мухаммед Али всегда просыпался в промежутках с 4 до 5 утра. И, конечно, как подобает крутому почти каждому боксеру он отправлялся на пробежку. Но перед этим он молился несколько раз и принимал холодный душ, умывался все, все эти вещи. Он тренировался на голодный желудок, поэтому... Бодрячку. Пробежка Мухаммеда Али в 4 или 5 утра каждый день. Именно так он тренировался, и самое жесткое, он дополнительно накидывал еще тяжелые армейские ботинки для того, чтобы усилить нагрузку. Это жестко выносит колени, но тем не менее, именно так он тренировался. Каждый день, без выходных, абсолютно каждое утро после того, как он лился. Let's go! «Мухаммед Али» — это больше, чем мировой титул. Мой титул — это «Мухаммед Али». Меня не остановить, ведь моей активности хватит на весь мир. Моя история и мои способности, мое сложение, мои танцы, работа ногами, красивые белые ботинки — все, чем обладает «Мухаммед Али» — магия. Звенит гонка, и я боксирую. Так что титул для меня ничего не значат. Чтобы быть чемпионом, нужно питаться как чемпион. Эта фраза как раз таки принадлежит Мухаммеду Али. И на самом деле город его не слишком много известно, но благодаря Денису Семенихину, благодаря тому, что он из разных интервью там по крупицам собирал, как он говорит, все эти части. Где-то из рассказов самого Арнольда, где-то из книг, где-то по интервью самого Мухаммеда. Почему Арнольда? Потому что они были близкими друзьями. Мне удалось как раз таки найти этот самый рацион. Несмотря на то, что Мухаммед обладал огромными возможностями, завтрак у него был максимально стандартный. Явно была не слишком хорошая дель, это почти минус кухни. И в зависимости от своего этапа, либо он хочет набрать, либо хочет подсушиться, он ел от 5 до 7 ценных яиц, либо 2 всего лишь ценных яйца и остальные 10 белков и куча-куча зелени. все еще снимаешь? Да. Итак, завтра. Апельсиновый фреш 250 мл. Чуть-чуть не хватило мне апельсинового, 4 апельсинки. А, Яишенка из 7 яиц. Также франч тосты Это бородинский хлеб и 2 цельных яйца. Также помидорки, бородинский хлеб и джем. Он всегда его тосты с джемом. И, как правило, на завтрак простые угли. И потом только сложно. Вообще, на самом деле, рацион у него максимально здравый. Но перед тем, как начать завтрак, должен сказать, что рост его был 191 см. И всего у него было 60 см. Один бой, из которых 56 побед и 37 нокаутов. на завтрак у Мухаммеда было все максимально просто, стандартный классический американский завтрак, тосты, чем вся такая тема, максимальное количество фруктов и овощей, то сейчас нам придется немножечко затариться. На обед Мухаммед обычно кушал какой-нибудь стейк из грудки, либо индейки, курицы, либо рыбы. Один стейк. Стейки он, ну, как правило, кушал на ужин, но причем он ел стейки каждый день, как карни. По факту это прям бюдерский рацион Овощи, грудка, стейки Все, как извещал страна Арнольд Кстати, они с ними были хорошими друзьями И сам Леба, да, ну, приличный, нарушительной мощной массы Он ел, не сказать, что прям много Не сказать, что прям мало Но, тем не менее, для боксера он выглядел очень, вполне себя атлетично А если ты, наконец-то, готов получить фигуру мечты И начать прогрессировать так, чтобы другие были в полном шоке Вот там, сколько, сколько весит, Сколько? 90 90, 90. 90. Рост? 186,7 Обалдеть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 Больно. Это не нормально, bro. Димон сделал 10 себя. Димон, как самочувствие? Дмитрий, мы тебя поздравляем с первым местом! Он отдал все силы и По ссылке в описании ты можешь приобрести полное руководство по набору сухой мышечной массы и силы.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 Такого просто не существует. Представляете, в долине вот этих вот замечательных овощей мы и нашли батат. Его вообще нигде нет в нашем городе. Я обошел, наверное, как минимум магазинов 5, это, по-моему, шестой, их нету, просто нету, нет батата. Поэтому вместо сладкого картофеля мы будем использовать что-нибудь другое. Вообще, или на самом деле очень часто использовал какие-нибудь сложные углеводы. Это могли быть макароны, какие-нибудь каша. Кстати, бурый рис он часто использовал. Ну, или батат, который мы не нашли, поэтому будет кончат. У нас все это дело вышло на 615 рублей. Конечно, там еще была мороженое, и одна маленькая конфетка в форме вафельки, которая была максимально годная. Я не знаю, почему это когда Овощи: а, зеленая фасоль, морковка, картошка, стейк это на ужин и филе вот такой небольшое индейки. Я думаю, что здесь 500 грамм, мы его поделить пополам. Это будет все. Все, вот это вот весь обед. Savage, only, Честно говоря, я не совсем понимаю, как его приготовить. Вообще, я думал, то, что я могу его просто поделить пополам, закинуть на сковородку, накинуть овощей, и должно быть круто. Ну like и все, и самая главная тема – это green. Грин, просто грин. Овощи, весенняя морковка там. На самом деле как-то прям тяжело сегодня идет. Может быть это потому, что вчера была выводная загрузка, не знаю, но идет жестко могу сказать, обед готов, это было довольно тяжело, если обычно мне дается прям очень все легко, я максимально быстро все съедаю, даже голодный, то сейчас, возможно, благодаря тосту, возможно, благодаря, опять же, вчерашней углеводной загрузке, мне очень-очень-очень легко было все это съесть, и еще немножко меня залило вот водичкой. Конечно, плечи чуть-чуть секутся, но тем не менее... Что, друзья мы тренировки сейчас будет жесткая и имесило потому что это моя первая тренировка по боксу спустя наверное лет 8 у нас есть специализированный тренер добро пожаловать в это видео который покажет все что нужно сделать максимально по кайфу он сказал что это будет жестко пару слов об этой тренировке да тренировка для подготовленных спортсменов как я посмотрел по программе э -э человек занимается совсем другим видом спорта поэтому это будет весело я думаю просто Попробуем, попробуем я вспомнил почему я не пошел на бокс <смех> <смех> <смех> прошла разминка для меня это уже тренировка. тренировка зачем ей мы будем делать с большины с утяжелением в на руках наносить удары по воздуху Держается для этигощений. И потом сбросим. И будет исполнение нос, и удары у нас посмотрим. Так, приступим. Ваши ставки на секунду. В каком раунде я солишь? Начнем с простых озвучек, да. Выплевайся, только ты решал прошать. Проша. прошал, поставил. Прямой данный. Левый. Один дверь просто, один левый. Левый. Джеб так вызывается. Джеп. Локоть не задираю сразу. Правый прямой. Право прямо, разворачиваем другую сторону плечи. Удары снизу. снизу, аперход еще раз. Вот таким образом было. Раз, два, раз, два, раз, два. Защитные действия корпусом. Это первое это уклон. Да. Уклоняемся и в другую сторону. Раз, плечи и крюкой. И крюк, да, и крюк вообще икра. вообще в боксе, как ни странно, то есть мы работаем только руками, классический бокс, да? Mm -hmm. Самое главное это мы. Как ты двигаешься, как ты боксировать? Троечки, бросаем, три премикс, левый, правый, левый. Ага. Теперь правый, левый, правый и погнали. Левый, правый, левый, правый, левый, правый, Классическая комбинация. почтальон, Два раза левый. А изначально баштаймен. Кто? Малыш письмо, Левый, левый. Чуть-чуть да. шагаешь я, вперед, я, я, я, левый, левый, правый, вышел. За атаки нужно выходить, чтобы себя, если посыпется ударится ты используешь первым делом шаг назад для защиты действия. И левый, левый, правый, вышел. Стал снять, да? Левый, левый, правый, вышел. Бам! все части там было чуть минус такое же во захвата захваты запрещены по спине по зато тоже не бьем поворачивать соответственно тоже запрещено ну классические боксерские правила мне кажется я еще не совсем понимаю что я писал 05, я прям нормально так подубился, Непривычный максимальный кардио, когда тысячная нагрузка жесткая. Но, конечно, не весь объем работы выполнили. Я говорю, это для подготовленных спортсменов, уже там написано программа. Всё равно держался, но мне даже... Я даже не что не разъезжался. спасибо большое. Скажи свои контакты, мы обязательно укажем где-нибудь. Вот здесь вот. По ссылочке в описании, заходите, залетайте на тренировку, я на Ну что, друзья, последний прям пищи Мухаммеда Али – ужин. И как вы думаете, с чего это начинается? Со стейка? Нет. Вот и нет. Клубничка, друзья Смотрите, какая это красивая клубничка Бабушки, респект отдельный за то, что Предоставила мне такое вот пятерку годноты На самом деле, да, Мухаммед Тали Очень много любил всяких свежих фруктов Овощей, ягод Он очень много этого ел и за счет них, кстати Набирал столько углеводов Там 400-500 грамм, в зависимости от того Как он хотел поднабрать или не набрать Также у нас тут вот такая вот фунчоза Здесь осталось порядка 50 грамм. Все это дело мы, конечно же, смешаем все-таки со стейком, потому что мясо он любил, я мясо вообще обычно никогда не ем. И вот это вот мой второй стейк всего ли в жизни. Первый стейк был, когда мы снимали рацион Арнольда Шварценеггера, и вот этот вот мой второй стейк спустя целый год. Напишите в комментариях, насколько вообще все это совместимо выглядит. Не имею как правильно готовить мясо Потому что я его бы еще не ем Но благо называется стейк-минутка Так что написано, что нужно просто кинуть на сковородку Подождать одну минуту и типа стейк будет готов Давайте мы этой Ох, ничего, он как вздулся Он почти, кстати, бекон напоминает Но бекон мне тогда прям совсем не зашел И теперь расправляемся вот с этой клубничкой, ее, наверное, закину куда-нибудь вот сюда и будем кушать. Ну вот, собственно, и последний прием пищи. Ягоды примерно 177 калорий, стейки 414 калорий. Фунчоза, примерно 150 с чем-то калорий, и два маленьких яблочка, это еще порядка 80 калорий. Когда я работал в сад, вот такой вот стейк назвали подошвы, потому что он мега жесткий, кое-как его можно жевать, но, по крайней мере, я 100% уверен, что такое мясо может есть, Хотя я забыл его посолить. Фунчоза. Она такая же подошва, как и стейк. После тренировки, не надо готовить, надо все готовить заранее. Ягоды, да. это на самом деле было тяжело, прям реально. Обычно я ем очень-очень быстро и все заходит максимально легко, но сейчас я прям наелся. Такое ощущение, что уже все пошло в рост, не знаю. В общем, тяжело. В общем, так как я был очень голодный, ужин был на 7 из 10, я уверен, что если его получше приготовить, то будет все 10 из 10, потому что, ну камон, скиллы решают.